Добрый день дорогие друзья и снова с вами Куликова Анастасия. Сегодня мы с вами будем делать роспись букета ромашек 1 и 2 мазочных в небольшом букете. Итак, мной заранее был закомпонован букет в виде кругов и овалов. Далее мы уберем вильчу кисточку, где-то 5 размера, 5-6 и начинаем с самой крупной ромашки. Она у нас будет состоять, каждый лепесточек из двух мазочков. Прежде чем мы начнем, нам нужно распределить в виде креста, чтобы нам было удобно рисовать ромашку, чтобы все лепесточки шли куда надо, и структура цветка сохранялась. Начинаем с главного лепестка в форме сердца. К нему подводим другие лепесточки. Сначала с одной стороны идем до края горизонтальной линии, с другой стороны. Можно по одному, можно сразу по два. Мазочек он когда обнимает главный лепесток, что с левой, что с правой стороны. Наша задача идти по овалу. Видите, у нас как раз расширяются сами лепестки ромашки. И вот у нас уже по горизонтали лепесточки получились. Далее у нас будут вот замыкающие лепесточки, все идут к центру, да, к центру, и до вертикальной линии уже идут с одной стороны мазочки лепестков, и потом с другой стороны переворачиваем. Всегда мазок должен идти на вас, поэтому крутим, вертим наш, нашу основу. Все лепесточки задние они тоже стремятся к центру. Просто мы их не доводим. Следующий цветочек ромашки у нас будет чуть помельче. Но так правильно в букете. Также распределяем крестик. Начинаем мы с также сердечка двойного маска. Но следующие маски будут одинарные. То есть состоять из одного мазочка. Их можно сразу ввести до горизонтальной линии. Крутим наш подносик и до вертикальной линии доводим уже мазочки. Ну, для того, чтобы букет у нас все-таки состоялся и был более грамотным и красивым, что в цвете, что в композиции, мы добавим еще пятилистники. Они будут объединять композицию. Пятилистники мы учились с вами простраивать на прошлых занятиях. Первый цветочек у нас заходил под цветы, обратите внимание, да, и некоторые лепесточки даже теряются под ромашками. Это также нужно, чтобы не было пустого пространства между цветами. Ну и следующие цветы уже дополняют композицию полураскрывшиеся и бутоны. Наша задача также заполнить и чуть-чуть потемнить серединки цветов. Для этого можно взять и крупную кисть, можно и этой же. Более темным оттенком. Оттенок можете подобрать сами. Для того, чтобы в будущем в прописке глубина создавалась лучшим образом. Далее берем зеленый цвет и прорисовываем чашелистники, стебелючки, боком кисти и листики. Вот у нас получился такой букет. Рисуйте вместе со мной, пишите комментарии, задавайте вопросы. Спасибо за внимание. С вами была Куликова Анастасия. Подписывайтесь на канал и будьте в курсе обновлений. Также есть канал в Инстаграме. Там я веду периодические трансляции. Можно посмотреть особо медленно формате. Подписывайтесь. До новых встреч!